Здравствуйте, меня зовут Овечкина Галина Владимировна. Читаю из, из нашей газеты статью. Пенсии не будет вопрос заголовок. Почему многим максиринбуржцам придется работать до глубокой старости? Вот я вот такая вот тут карикатура Серп и молот. Это работник и работница, что раньше там молодые были, даже память, по есть похожий. Когда то стоят а тут что уже эти эти что работали работали пенсионерами стали и также стоят дальше с такой же с такими же намерениями как молодости видите что вера никогда не кончается у людей вот Ну и вот я зачит, зачитаю вот эту статью, правда, еще сейчас впервые буду читать. Ну вот посмотрим, что тут, что тут можно что прочитать. Можно, россияне, вышедшие на пенсию в 2016 году, были удивлены выплатами, полученными ими по старости. В редакцию нашей обратились читатели, столкнувшиеся с разницей в суммах, показанных калькулятором на сайте ПФР и, и полученных по факту. Из чего состоит пенсия? Общая сумма пенсии состоит из трех частей. Социальная гарантируется всем, кто вышел на пенсию. Накопительная, то, что человек успел собрать самостоятельно. И страховая, так еще раз. Значит. Социальная гарантируется всем, кто вышел на пенсию. Накопительная, то, что человек успел собрать самостоятельно. Видимо, каким-то... А, это, видимо, которое по совместительству самостоятельно и какой-то бизнес. И страховая. 1 января 2015 года, насколько я знаю, страховую идет часть с официальной. С официальной а, это значит получается в данном случае, которая с основного места работы какие-то проценты идут. С вот. 1 января 2015 года, но ну это идет на тот случай, если что-то вдруг где-то заболел, в больницу попал, та из нее уже идет на лечение, наверное. С 1 января 2015 года в России была введена формула расчета страховой пенсии А, а умножить на b плюс С равно страховая пенсия. В этой системе А означает количество пенсионных баллов, B стоимость пенсионного балла, то есть количество умножаем на, на стоимость. Это получается цена уже, количество на стоимость, это же цена у нас, и плюс С фиксированная выплата, то есть цена какая-то пенсионная и плюс фиксированная выплата. И плюс, и плюс фиксированная, это как константа постоянная. Получается страховая пенсия. Вот, с 1 февраля. Ну, то есть, значит, тут не процент, тут немножко другая формула-то. Вот, как оказывается. Какие-то надо баллы накопить, потом, видимо, стоимость баллов будет разное время меняться, умножаем. По данному времени, когда будет выплачиваться на данный момент, видимо, вот. сколько накопили на данный момент, умножаем на стоимость, и плюс какая-то фиксированная выплата будет постоянно, наверное, которое не меняется. Или может, она на какой-то момент тоже поменяется, будет в течение какого-то периода действия. Вот. А балл может быть, больше меняться. Я так поняла, потом, когда баллы спишут какие-то, вот на эту стоимость, которые на данный момент будут спишут, надо уже считать за вычетом тех, что уже сюда форму вошли, вот, а, баллы, и оставшиеся. Примеру если у вас будет баллов, допустим, всего, Там. допустим, у вас а, а баллов израсходовали, у вас еще после этого накопилось сколько там Д баллов, да? Вот этой новый Д уже будет нажаться на Б, я поняла, на стоимость. Новые баллы, а которые расходовали, они заново не не будут. Ну, это, наверное, так обычно и должно. Наверное, это, думаю, может быть и нормально, потому что что-то ведь уже учли, а надо потом новые видеть. Это, видимо, которые еще не учтены. Вот. С 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78,28 28 рублей. 2800, знаешь, в одном рубле 100 копеек, да, значит, 100 копеек это 1 рубль, значит, 78 рублей, 28 копеек, считайте. С 1 февраля. В данном случае, во, сколько вас баллов, это будете умножать на 78, 28, плюс Размер фиксированной платы с этой же даты составляет 4805. Запятая 11 рубля. Значит, вот это ваши баллы, которые вы накопили, будете нажать на данный момент. пока, То есть пенсионный балл, когда... Вот, на 78,28 и прибавляя 4,805. Это будет ваша страховая пенсия. Вот. Вот Как заработать баллы? Мы читаем, как заработать баллы. Большинство будущих пенсионеров остается уповать на страховую часть. Она складывается из трудового стажа и баллов. Баллы формируются из зачислений от зарплат в счет страховых взносов. Ну, сказала, отчисление зарплаты в проценты. Вот. Но тут еще можно как-то видеть их за трудовой стаж еще как-то. Ну и так с трудового стажа. А, ну там количество еще лет, а еще сколько процентов. Может, на разных местах работать вот из зависит зарплаты, какие-то проценты зачислятся, видимо. На текущие какие зарплаты. Зарплаты разные на разных работах. Вот. Я вот на нескольких местах уже поработала, успела. В ближайшие 10 лет количество баллов будет увеличиваться. Я с 2012 года с мая работаю. В ближайшие 10 лет количество баллов будет увеличиваться. Ну вот, что я предполагала. А, и баллов. Я-то думала, это тут про... стоимость баллов. Вот. Ну и количество баллов, то есть тоже будет увеличиваться, да? Значит, то есть, ну понятно. Чем больше лет живете, тем больше работаете, тем, соответственно, там больше и накопится. От каждого месяца все больше и больше появляется. В 2016 году для получения страховой части мужчинам достаточно было... Так, тут какая-то статья посередине сейчас дальше читаю. Было. Тут тоже вот. Где тут предложение-то? Было. Со... Страховой части мужчинам достаточно было собрать... 6,6 балла и набрать трудовой стаж на 6 лет. А, ну чтобы, наверное, страховая пенсия приличная была иметь в виду. В 2017 году 114 балла 1,4 балла и 8 лет стажа. То есть уже увеличилось, сколько нужно было баллов набрать и сколько лет. То есть увеличиваются критерии, то усложняются. В вот. 2025 году и позднее 30 баллов, и не менее 15 лет стажа, то есть чтобы, миру а, что в 2015 надо было, видимо, еще, чтобы их учитывать можно было, надо их сначала накопить, видимо, а и за определенное количество лет стажа набрать, чтобы их можно было учитывать с этого момента. А пока вот это не достигли, хотя бы на ну, возле этих критериев, да, то... Видимо, еще и считаться пока не будет. А потом уже, видимо, чтобы считалось. Вот что. Для приличия, чтобы, наверное, учитывалось. Вот. А тут, в 2017 год, вот, немножко критерии усилились. И вот, в 2025-му считайте вот. Но ну, вот надо успевать. Фрилансеры без пенсии, чтобы достойную эту старость обеспечить. Фрилансеры без пенсии. Мне тоже еще. Вот мне сейчас 2017, да? Еще лет, 8 лет, еще 20 лет, 37 будет. Ну, а Женщины в 55 уходят на пенсию, когда работ, работающие. А безработные в 60 пенсию выплачивают, я читала. Мужчина уже 60 выходит, а не работающие 65 должно выходить, вот, чтобы пенсию получать. Видимо, какую-то там социальную пенсию уже. не работающие получают, неоттаживая зависимую. Вот. То есть где-то еще... А потом так еще критерии увеличится, то есть надо набирать и набирать, я так поняла. Потому что в пожилом возрасте уже не очень-то, не везде возьмут работать. Где-то еще берут, вот скажу. Так, и это, хотя бы вот, чтобы была возможность получать деньги уже, что работать, может, где-то не возьмут, а деньги-то сама получать надо на жизнь-то. Поэтому надо, Мне, конечно, стараться, вот я стараюсь работаю. Фрилансеры без пенсии. Не просто, чтобы сейчас жить на что-то было. Даже не ради пенсии, чтобы жить на что-то было, чтобы себя обеспечивать, купить себе. Фрилансеры без пенсии. Смысл реформы понятен. Система направлена против тех, кто получает зарплату в конвертах. Нам не в конвертах плачут, где вот обычно на карточку перечисляют банковские. Потом снимаем в банкоматах. Они рискуют, не, то есть... В конвертах это, как это вроде называется, серая зарплата или белая. Она, она платит какую? Серую. А, или это черную? Ну, я не очень разбираюсь в этих названиях, просто знаю, что нам все официально платят. Они рискуют не добрать нужное количество баллов к выходу на пенсию. Наверное, и то, и другое официально, просто не знаю, что лучше. Вот. К выходу на пенсию. А, ну потому что если в конвертах там проценты не отчисляются, это просто наличные платят. Может, зато там с них процентами вычитаются, платит больше. Но зато на пенсию там страховки нет. Вот. Ну то есть, либо вот так, либо так. Либо сразу накопить побольше, потом откладывать уже самим. Либо там в зарплаты вычитают, на пенсию откладывают. Знаю, что зарплату на пенсию процентов часть вычитают, на пенсию откладывают то потом гарантия будет, что они не пропадут, а сейчас батя в это ложится, стараться и можно и больше, и подработку устроиться, в основном, если хочется, хочется зарабатывать, то есть вариант это есть. Вот. Под ударом оказались и фрилансеры, которые официально не оформляют трудовой стаж, которые в трудовую книжку записи не делают, имеется в виду официально. Или там, где ставят сюда, где травы, трудовой стаж не накапливает. трудовой потому что не обязательно. Вот по словам, если где-то работать по совместительству, это в трудовую, по-моему, по не записывается. Хотя, может, и записывается, не помню. Не раз по совместительству работала. даже была. Вот, но ну, это вроде записывается. А если где-то не записывается, то там считайте, у вас договоры, есть, и потом, когда вы в пенсию, сохраняйте все договоры, потом покажете, это вам потом можно посчитать. По словам главы пенсионов, может быть, только без основную работу нужно подписывать, которая основная заметительство уже трудовое, но параллельно я больше не записывает. По словам главы пенсионного фонда России Антона Дродова, этим людям после достижения пенсионного возраста придется работать. У человека нет стажа. Ну, а, ну потому что, когда пенсию не будут платить, им уже не на что не будет такой постоянной, профиксированной, может быть, пенсии. Да. Придется зарабатывать, чтобы как-то прожить-то, да? Значит, вот придется в любом случае отойти работать. Ну или если родственники помогут, но не всегда можно надеяться, что кто-то поможет. Хотя надо, конечно, помогать. У человека нет стажа, значит он получит социальную пенсию еще через пять лет. Пояснила. Ну вот что, получается, и говорила, что социальная. То есть я угадала, что можно социально звать. 55 лет работающий уходит женщиной, мужчина 60, а через 5 лет женщины, они а работают через 5 лет женщине, 55 и 60, а мужчина не работающий, попозже через 5 лет, чем работающий, тоже 65 и 60. То есть все, то есть, 5 лет поработать можно уходить уже на пенсию, социально получите. Но считать это еще 5 лет, это ждать деньги от кого-то или что, не знаю, тоже как у вас получится. Можно вклады делать, но там какие-то выбрать. Вложить ли деньги, потом они, сколько там чуть-чуть, по чуть-чуть прибавляются. Еще вложили, еще прибавляются, потом считайте, с них снимать. Можно такой вариант. Пока деньги есть. использовать. Ну, я вклады ничего не делала. «Ленинградское чудо лекарь, Гау Супер. Здоровый человек, можно наслаждаться всем. Ну, это уже летние каникулы до спины. Правила жизни при всех на отдыхе в офисе и везде. Ну, видео длинное, боюсь, что до конца нет, не смогу доснять, давайте уж отдельно буду снимать по разным темам, тут было про пенсию, вот. Про другое, если что-то буду отдельно снимать, что на компьютер перекачаю эти видео, чтобы места на телефоне не занялось, потому что когда много сразу видео, потом для другого места не хватает, приходится удалять, бывает. Ну, я стараюсь... Если фотографии, либо какие-то выбирать не ненужные, там, похуже фотографии удалять, либо лучше на компьютер перекачать все и потом заново вместо освободиться и снова снимать. Вот. Рисковать не буду, снова смешивать. Пусть у нас будет фрагментарно по темам. Ну ладно, давайте, до свидания. Здравствуйте. Опять я Вечкина Галина Владимировна. Я тут про пенсию снимала видео. И вот, помните, вот, вот тут вот я пропустила, чтобы дочитать фразу, а потом забыла, что тут ну, что-то еще написано. Это тоже нужно написать. Сейчас хочу свет. Какой? Может, лампу? Чуть посветлее Вот Читаю все-таки, тут тоже важно. Как можно, вот это вот, интересно, разделе интересно, и тут есть важное. Вот, интересно, как можно дополнительно накопить на пенсию? Вот, наверное, имеется в виду, когда самостоятельная, да? Часть. Негосударственные пенсионные фонды ограничены в инструменты для обогащения будущего пенсионера. Слабо развит инструмент накопления для пенсии, для пенсии дохода в среднем от 8,3% до 13,69% в год. Надо знать, какие от государственных фондов, ну, наверное, больше, что ли. Ну, не знаю, может быть. Облигации. Классические инструмент для вложения средств. Надежными считаются облигации федерального займа. На рынке, так, ну-ка еще раз, классический инструмент для вложения средств надежности считается облигацией федеральной займой. На рынке торгуются с доходностью от 9% до 14% годовых. На облигации. Что-то когда-то изучали, возможно, но я не помню, что это такое. Одна облигация, какая-то бумага, лично которая принадлежит лично вам, официальная. Вот. одна облигация в среднем стоит от одной тысячи рублей. То есть надо ее купить, а потом что-то она дает, Какие-то выгоды. Эксперты рекомендуют вкладывать сразу по 50 тысяч рублей в активы. Банковские вклады. Также считаются классическим инструментом. Ну то, что грело, кстати, вклады можно делать. Вот, про банковские мелоды. Также считается классическим инструментом клиента старость. Почти каждый банк имеет пенсионную программу, но доходность там небольшая от трех процентов годовых. Такой вклад не всегда спасает деньги от инфляции. Так. Инфляция это когда курс доллара становится резко падает, начинается инфляция. Вот доллар или евро, или евро резко падает, и начинает поднимаются сильно цены в городе, зарплата либо снижаются, либо остаются теми же, цены повышаются. Это называется инфляция, что все становится трудно купить или вы чего-то не хватит, либо что-то дорого станет придется, но подешевле. Это можно покупать, смотря что просто. Вот. Так что не боюсь дешевое никогда. да. хочется для себя что-то конкретное, что понравится, цены подороже, но это уже не считаю, что это критично -то, то критично. Но самое дорогое не покупаю обычно. Хотя имеют люди право, некоторые считают, что чем дороже товар, тем лучше. Кто считает, что, считают, что тем, чем дешевле, тем натуральнее, тем качественнее, тем надежнее, а кто-то по средней цене выгоду. Еще. Недобор баллов, средняя цена, среднее качество. Так. Недобор баллов происходит в случае выплаты серой зарплаты. То есть, когда по факту выплачивается минимальный размер оплаты труда. Так, происходит в случае выплаты серой зарплаты. То есть когда по факту выплачивается минимальный размер оплаты труда. На сегодняшний день эта цифра составляет 7800 рублей. За такую сумму пенсионный фонд отчисляет всего 1,03. Балла. то есть 7800 идет 103 балла на пенсию считайте если будет два раза больше да к примеру будет 15600 да 14 плюс 1600 15600 у вас два раза больше пойдет 2 ,06. если придет полтора да от 7800 то есть 3500 до 400 3900 до да, половина а 3900 половина да будет половина вот этого да будет 53 Сотых балла, считайте. Ну, буду себя, надо запомнить. Если по достижении пенсионного возраста граждан, гражданин не добрал баллы, то есть этой цифры не достиг. То есть, когда вот это вот я читала, помните, вот, что в 2025 надо 30 баллов набрать, и не менее 15 лет сажа. А тысячи семнадцатом надо хотя бы одиннадцать четыре балла набрать, что можно да? То есть надо вот это нужно сколько кому году надо их только столько и. Вот дальше, если до сих возраста гражданин не добрал баллы, он будет получать только социальную часть пенсии 8742 рубля. Ну, если в этом году, то неплохо. Это неплохо, я скажу. Вон зарплата в за ставку 9000 А больше ставки официально брать нельзя, полторы это уже половина надо брать. Ну там, например, там вот половина ставки еще уже дополнительно можно брать договора по по оплаты. Вот Мне в этом году 0,375 дали, то есть зарплата 3,610 у меня вообще была. И да, вот премии платили, но тяжело, конечно, на такой деньги жить, но как-то вот выкрапкиваюсь, папа там помогает, бабушка, не дает, дает, когда в гости приезжаю, но я приезжаю погостить там, помочь, там овощей дают. там немножко помогают, папа помогает. Вот. но ну, я, конечно, на свои деньги рассчитывать, вот, зарабатывать. Вот считайте, это уже социальную часть, если бы сейчас такое платили, уже было бы неплохо. Можно на такие деньги вместе прожить. Но, конечно, там на лимузине, лимузине купить, наверное, такие деньги, там квартиру сразу за столько зарплаты, может не начислять слишком долго, но можно, необходимо, купить точно можно и даже что-то дополнительное для удовольствия какие-то там вкусности, какие-то там куча из задержки, из задержки что-то можно купить, если там не в самый дорогой выйти и Вот средний размер страховой части до 2016 году составлял 13 135 рублей. Страховая часть. В принципе, неплохо. Вот. Ну вот, это я прочитала. Так что, вот, желаю вам всем хорошо зарабатывать. Это не надо считать чем-то пост... не надо, если хорошо зарабатывать. Уметь. Честным путем заработали, за, за отработанное все нормально. Не через преступление как бы нормально. Нечего это... перед предки вы не виноваты. Я бы хотя тоже хотела побольше получать, но вот буду думать, как, каким образом куда устраиваться, либо совмещать где-то, где, либо куда-то искать зарплата с из с хорошей, либо так часов побольше брать из приказом часов надо больше брать на дорогую зарплату там не на выбираешься не везде еще там собеседование пока пройдешь да все там долго это все там, преподавание там часов зависит зарплата еще от, от статуса, от стажа там с, с кандидатской больше платят там, докторам профессорам чуть больше платят но тоже там они говорят что-то не очень-то много, потому что кто-то сейчас больше может заработать вот без преподавания. Но это тоже нужно, потому что людей чему-то учить, читайте, кто вас научит, почти называем учим. в школе, в университетах, потом с ним знаниями идем, и это нам пригождается. Если читать, нам ничего бы не научили, одни бы только всего сразу не рассказали, хотя тоже они много чему учили. Большую часть накладывали вкладывали знания, умения опыта. Но чем учителя, читать их тоже много, каждый по-своему расскажет, тоже много, чего научимся от друзей, от знакомых, это все не лишнее, должны быть люди, которые учат, вот, но это мне вот тоже тяжело, честно, такие деньги жить, а зарплату надо искать какую-то большую зарплату либо большую нагрузку, хотя я уже вот я все Жалко было, что маленькую обыску дали работать, хотелось больше вести, такой вот, стимул у меня, зарплату больше получать. На совместительство в этом году, куда не просилась, с ним не нужны были в основном, что не получилось, там, а, какие-то критерии не удовлетворило. А, вот. Я уже бывает теперь стало после вот две пары дней проведу и уже устаю одна группа там одной парень каждый и уже устаю вот я уже сейчас сижу живот болит немножко от, от напряжение уже то есть я уже устаю хотя там еще хожу в офис в свободное время это мне даже удовольствие всегда было объявление клею в офис звон чтобы людей позвать на массаж или на что делают, но очень хорошо кстати делают. По объявлению по массажу лучше не, не отказываться и желание может быть на мо на все объявления подработку тоже на объявление вот но вот скажу что, что мне тяжело уставать стало поэтому вот, понимаю что лучше бы пойти где можно больше заработать читать потом усилием не так ну, что не так Усилий не так много, зарплата больше, это уже будет выгоднее. Но это еще пока есть желание работать преподавателем, но еще посмотрим, может быть подустелив другом, на другом поприще пробовать, в другом в другой стезе. Вот. Я, в принципе, тоже много что умею, много что знаю, но пошла пока по, по диплому работать по. Специальности, вот тем начала, когда подругу просила выручить, там дальше работала по той же специальности, но по той же профессии. Сейчас думаю, посмотрим. Буду думать. Сейчас думаю, можно еще куда-нибудь устроиться, работать. Как вариант, другие места. Буду смотреть. Буду смотреть. Ну, ладно, спасибо, до свидания. Вам всего хорошей работы, хорошей зарплаты, хорошей пенсии. Кто есть сейчас на пенсии сейчас, чтобы хорошо платили, чтобы пенсию... Кто пойдет, чтобы потом была пенсия большая, потом будет пенсию получать. Кто сейчас работает хорошая зарплата вам, любимые работы, поменьше уставать. Ну ладно, спасибо, до свидания.